Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тимофей Данишевский. И сегодня я приехал в дом, в котором жили сектанты. Они ни с кем не общались здесь, в деревне, и в 2007 году под предводительством какого-то, как бы можно сказать, у них был вождь какой-то или э, главный монах, там, я не знаю что еще, какие слова можно к этому подобрать. Они закрылись под землей. Это был 2007 год. Закрылись под землей, забаррикадировались там, здесь патрулировали какое-то время, пока они оттуда не вышли, они думали, что будет конец света контролировали здесь милиция, то есть, тогда еще была милиция, насколько я помню, да, вроде бы. Спасатели, то есть МЧС, были здесь. Они ни в какую не выходили, у них там была выведена труба из-под земли, вентиляция, и они вот через эту трубу общались. Люди говорили, что по ночам здесь были какие-то звуки, они проводили здесь какие-то ритуалы, про которые никто толком и не знает. Друзья, сейчас я установлю в той комнате свет, Здесь он уже имеется. Здесь всего две комнаты. После чего я проведу сеанс АГФ, Попробую выйти на контакт с сущностью, если она здесь имеется. Раз тут проводили ритуалы, то здесь вполне возможно, что может что-то быть. Если просто здесь ничего не будет, как в тех локациях в прошлых, я просто это видео укладывать не буду. Сейчас я займусь делом и включусь в тот момент, когда все будет готово. Ну что, друзья, я все подготовил, поставил свет в двух комнатах. Вот сеанс ЭГФ будем проводить с помощью этой штуки. Здесь внутри ребята мне сделали все как надо. Спаяли там разные схемы, все это сделали. Он будет работать от Powerbank. Просто запускаем его, и он уже на нужной частоте работает. Перескать как-то там они рассказывали мне, я уже типа если честно не могу сказать об этом вот включу эту вещь пусть будет здесь сейчас мы начнем сеанса EGF. начнем сеанс EGF. сейчас вам чуть-чуть покажу дом пока все тихо Нет никаких шорохов ничего не происходит пойдемте покажу вам дом так, собственно, вот здесь хворост. Такие бревен, бревенчатый сам по себе дом с рубовой. В скором времени стабилизатор мне придет кто там писал, что я как бы чисто за донаты. так Буду рад, что поддержите, но я покупаю пока все за свой счет. Откладываю потихонечку. Так, здесь будет стоять камера GoPro 3 и снимать что в этой комнате. Теперь я буду оставлять камеры как раньше. Здесь мое оборудование, пауэрбанки, камера еще одна. Это на случай фото, потому что я что-то с видео не могу разобраться. Ладно, снимаю только по 5 минут там. Так, вот такой вот старый сундук. На улице абсолютно невозможно пройти. Там вот здесь еще под деревом кое-как. Но сейчас я вам покажу, как я сюда заходил. Такая вот старая печь. Собственно, пойдемте покажу вам еще вход сюда. Дверь я пытался открыть, но не смог. И понял, что вот здесь вот открыто. Я еле прополз здесь, чтобы сюда добраться. Так. Вот такие здесь кустищи, вот поэтому я всему пробирался. Пробрался, залез здесь вот. Паутина какая мощная. Фух. Ну так, я что думаю? Время проступать к сеансу. Опробуем наш новый прибор. Так, друзья, ну что, начинаем сеанс. Я подключаю ЭГЭФ. И начнем пытаться связаться с сущностями, которые, возможно, есть в этом старом доме сектантов. Здесь кто-нибудь есть из мира духа. Здесь кто-нибудь есть. Здесь кто-нибудь есть. Здесь кто-нибудь есть из мира духа. Кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь? Да. Вы такие. Как вас зовут? Нас много. Он нас держит. Кто? Как? Как вы здесь оказались? Кто вас держит? Опасно. Ритуал. Что за ритуал? Какой, какой ритуал? Как я могу вам помочь? Как я могу вам помочь? Тот, кто вас держит, это зло? Тебе опасно. Почему мне грозит опасность? Почему мне грозит опасность? Почему мне грозит опасность? Почему мне грозит опасность? Я не уйду отсюда. Почему мне грозит опасность? Я не уйду отсюда. Почему мне грозит опасность? Останешься с нами. Тот, кто вас держит, это не человек. Тот, кто держит вас здесь, это человек. Это душа человека. Иди. Друзья. Меня предупреждают об опасности просит, чтобы я ушел из этого дома но мы доведем до конца я сейчас спрошу опять отключился я сейчас спрошу у них Ты еще здесь? Ты еще здесь? Друзья, как вот эта крышка. Фу. Похоже, что вот этот комод шумел, друзья. Мы пошли, и движение пошло, фонарь добраться бы, так а куда она делась? Куда она делась? Шутка. Че-че-че-че-че-че-че-че. че че Где рубашка-то? В смысле? Не понял. Рубашка же была. Друзья, в общем, короче, вы слышали, какие ответы были по EGF Теперь здесь начинается все шуметь. еще раз я попробую спросить для чего-то для чего они это делают что за сущность пытается мне навредить для чего вы это делаете Я знаю, что все это делаешь ты. Для чего ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Это вырубается. чего ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Друзья, в общем, я сейчас провел сеанс АГФ, пытался спросить, но больше нам никто не отвечает. И моя невнимательность, когда я вернулся с улицы сюда, начал проводить сеанс АГФ, не заходил в ту комнату. А в той комнате, как оказалось, наша камера больше ничего не снимает, только лишь пол. Вот от нее пауэрбанк. И... Здесь были стекла. На этом комоте лежали вот эти стекла. Скорее всего, это произошло, когда я был на улице. Потому что такой звук я бы в любом случае услышал так сейчас я попробую проверить это нашим аппаратом уже второй раз головой бьюсь вот об этой вот низкой Странно Так, камеру надо поднять Все цело Включу зарядку Друзья, я сейчас посижу здесь еще немного. Попробую связаться по GF еще раз. Ответили нам кто-нибудь. Если что-то сейчас будет происходить, то я обязательно подключу камеру. Там нас снимает. Друзья, я пробовал в этом доме еще около часа, пробовал еще раз разузнать, что же здесь такое на самом деле за зло, но мне никто не ответил. Я думаю, что смысла находиться здесь уже нет, так как я обнаружил, что я забыл свечи для ритуала, совершенно случайно стоял дома, и ритуал без свеч сделать будет невозможным. Поэтому я сейчас собираю свои вещи, с, э, сажусь в машину и еду домой. Я думаю, что мы с вами сюда еще вернемся, чтобы рассказать тайну этого дома. Но сейчас просто все затихло и ничего не происходит.